Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, астролог и психолог. Еду сейчас за город, проглядывает солнышко, слякотно, дождь идет, но, но уже, уже весна. И я подумала, давно мы с вами, дорогие друзья, не говорили про наш цветок романтики. И мне бы хотелось не просто поговорить, а мне бы хотелось сделать фэн-шуй-аудит в вашей квартире. То есть посмотреть, как эта символическая звезда поддержана или не поддержана, работает или не работает в вашем доме. Это достаточно легко сделать. Я сейчас доберусь до места и запишу для вас хорошее подробное видео, как это сделать. Звезда романтики, цветок персика, это звезда, которая есть не только в нашей астрологической карте, но и ее можно найти у нас в доме по определенной схеме. Я вам покажу, все расскажу. И мы можем с вами проверить, как, собственно говоря, в каком она у нас состоянии. Если она у нас активирована, если она у нас сверхактивирована, то нас с вами должны просто заваливать предложениями романтическими и вообще всякими разными противоположный пол причем могут заваливать не только нас но и например нашу вторую половинку он же тоже живет с нами в одной квартире в общем надо сделать фэншуй аудит а может быть наоборот может быть наоборот наши романтические отношения разваливаются мы не можем выйти замуж мы вообще не можем найти эту вторую половинку и тогда нам с вами нужно тоже сделать фэншуй аудит и посмотреть что с этой звездой романтики у нас на уровне квартиры. Может быть, она просто завалена и не работает. Итак, до встречи! Так, друзья, продолжаем нашу тему. Как же нам повысить романтику с помощью фэн-шуи своего дома? И, как я вам уже сказала, нам нужно сделать некий аудит фэн-шуй. А именно, нам с вами нужно найти сектор романтики э, или, как он называется, цветок персика. Цветок персика лучше искать от земного э, столпа дня. Так, Сейчас скажу совсем для новеньких. Итак, сначала заходите на сайт npugacheva.com. И на нашем сайте вы заходите вот в такую кладку калькулятор Бадзи. вы э, и вам нужно сделать свою астрологическую карту. То есть вы вводите сюда, ну смотрите, свое имя, э, фамилия, отчество. Это все не надо. Обязательно нужно пол, обязательно нужно дату там рождения. Давайте там любую мы сейчас с вами тут выберем и э, а, и город город мы вводим э, вот лучше так выбирать из раскладки и тогда у нас посчитает часовые пояса если у нас не находит город то мы пишем здесь либо латинскими буквами либо мы просто смотрим часовой пояс поезд того, поезд того места, где вы родились, и долготу. Это можно ввести руками и без названия города просто поставить на расчет. Итак, мы рассчитали, получили карту, и здесь вы увидите вот эту символическую звезду. Это ваша карта Бацы. А, символическая звезда ⁇ цветок персика цветок персика э, от дня как я сказала, и от года то есть вы можете посмотреть какой ваш так называемый родной цветок персика далее итак мы с вами можем сделать э, аудит фэн-шуй аудит именно своего родного цветка персика потому что считается что он э, работает сильнее всего либо мы с вами э, можем сделать э, фэн-шуй аудит всех цветков персиков, находящихся в нашем доме. Что нам для этого надо? Нам с вами нужен план помещения вашей квартиры. Его можно взять в интернете, либо нарисовать от руки. Нам нужен вот такой шаблон 24 горы, я сейчас расскажу, где его взять бесплатно на моем сайте. Это накладывается, нам нужна, как я уже сказала, ваша, ваша карта Бадзи, для того, чтобы посмотреть, посмотреть свой родной цветок персика. И, собственно говоря, сейчас мы это все покажу, как это все совмещается. Цветки персика очень легко искать, потому что за цветок персика отвечают земные ветви, так называемые кардинальные земные ветви. Кардинальные знаки, которые у нас четко располагаются север-юг, запад-восток. То есть крыса у нас с вами на севере, лошадь у нас с вами на юге, кролик у нас с вами на востоке, и петух у нас с вами на Западе. Четко. То есть, нам здесь никакие градусы, даже определенно искать не надо. Нам нужно четко найти градус севера-юга, запада-востока. Значит, что для этого нужно? Вам нужно найти центр квартиры. Этот центр квартиры может быть ну, вот как я здесь изобразила, то есть вы можете его просто вымерить по линеечке, а можете вот таким образом, а можете просто встать по своим ощущениям. Дальше нам с вами понадобится компас. Ну, в связи с тем, что компас есть не у всех, а смартфоны, айфоны, планшеты или что-то такое есть у многих, то можно просто взять, скачать бесплатную программу. И посмотреть, где у вас север, юг, запад, восток. Далее вам нужен будет вот такой план, вот такой э, прозра на прозрачном фоне шаблон. Его можно тоже взять на нашем сайте. Сейчас покажу где. Итак, когда вы заходите на наш сайт, э, так возвращаемся на главную страницу и ком И вот если будете скролить здесь с правой стороны вы увидите, так, поиск по сайту, калькулятор солнечных двух, двух часовок и вот здесь полезно видеть программа для расчетов. Вот нужно зайти сюда, программа для расчетов, и вы увидите калькулятор базы и шаблон 24 горы. Вот вам нужно зайти в шаблон 24 горы. Кстати говоря, определить север, юг, запад, восток еще очень легко именно по этому шаблону. То есть вы можете ввести адрес своего Города, например, Москва. Так, ну вот, ввела адрес, например, Москва вернадского 33. Здесь можно сделать поменьше. То есть, например, ну, допустим, этот дом является вашим там, где вы живете. да И вы можете посмотреть там, вот, допустим, у вас подъезд. Да? То есть, вы можете такие вот плюсики и минусики точно, например, навести, найти свой подъезд, подвинуть. Например, вот где хинкальная, у вас тут же будет и подъезд. Да? Вот вы пододвинули. И вы можете посмотреть, если у вас окна выходят, то вы можете прям четко посмотреть, куда будут выходить окна. Например, мы видим, что окна выходят на северо-запад. Северо-запад, соответственно, северо запада один, соответственно, у нас тыл этого дома будет на юго-восток один выходить. И вы можете уже даже по своим окнам сориентироваться, куда у вас смотрят окна. Например, у вас одни окна смотрят на северо-запад, вторые на юго-восток. То есть вы можете, если там вот во двор, да, вы можете себе сразу выбрать. Так, сейчас вот вернемся к, нашим, к нашему плану, да, вы можете себе уже просто посмотреть по нашему сайту, куда смотрят ваши окна. Вообще, цветок персика искать достаточно легко. Как я уже сказала, есть вот такой шаблон, который можно скачать также на нашем сайте. Да, я, кстати, не показала. Вот внизу, как пользоваться шаблоном 24 горы. И здесь написано, как вы можете скачать шаблон 24 горы. Вот здесь вы нажимаете и скачиваете. То есть, вот здесь нужно кликнуть дальше дальше нам нужно с вами его ä, у нас есть уже шаблон мы можем сделать это в power мы можем просто взять план своей квартиры и накладываем в power вот специально сделала чтобы было видно шаблон 24 горы мы можем с вами подтянуть за так вот сейчас наверное здесь покажу вот он так активи, активируется и мы с вами можем его сделать поменьше например если мы будем сделать, искать с вами север юг запад восток только на одну комнату или мы можем сделать на всю на всю квартиру так чтобы вот в центр ставим да так чтобы обхватывал как-то вот вся квартира у нас была задействована если у вас такая бывает длинная квартира да то нам как бы вот эти лучки надо будет провести для того чтобы понимать по прямой нужно будет провести для того, чтобы понимать, какие сектора где находятся. Итак, мы с вами находим а, север, юг, запад, восток своей квартиры. И, в общем-то, все цветы персика мы уже видим. То есть у нас кардинальные знаки располагаются именно в этих а, в секторах. Мы с вами выбираем и а, сектор для активации. Ну, во-первых, нам... Нужно понять, нужно ли нам активировать или наоборот, нам нужно как-то ослабить цветок персика. То есть мы сначала делаем фэн шуй аудит. И для этого мы смотрим, какие цветы персика, даже если они не являются нашими родными, куда попали. Итак, кролик попал, вот допустим, в этой квартире, да, в какую-то спальню, может быть, я не знаю, детскую какую-то комнату. Да. А, здесь у нас петух, и он попал... По-моему, это кухня. Он попадает на кухню. Здесь у нас с вами э, лошадь, она попадает в, в, в зону как раз воды, да. Здесь ванна, если джакузи, то здесь будет вообще сильно активация. И север у нас попадает вот сюда в гостиную. Итак, мы можем найти своего род, свой родной цветок персика и посмотреть, в каких он условиях находится. Например. Мы смотрим карту, так, карта мужчина, давайте, карта мужчины, так, карта, все, все мужские карты. Так, давайте, допустим, что-то будет карта женщины, да, а, сделала все мужские карты. Итак, мы смотрим цветок персика, а, это, это кролик, цветок персика. И мы с вами смотрим, что в сектор кролика попадает сектор кролика, например, ну хорошее нормальное пространство здесь нету никакой воды вообще сам по себе цветок персика он любит у нас воду цветы персика они цветут, глухают привлекают э, привлекают романтику для э, для хозяина квартиры итак если мы с вами девушка на выдане то мы можем как раз свой личный сектор э, активировать то есть мы можем найти сектор своего цветка романтики и активировать его. Каким образом мы его активируем? Как я уже сказала, цветок романтики любит воду. То есть либо мы свеже срезанный вазу обязательно с водой и обязательно со свежими цветами ставим в этот сектор. Либо очень сильный активатор, обратите на это внимание, очень сильный активатор, если у нас есть фонтанчик. Фонтанчик это может быть, знаете, вот... Там для рыбок такие пузырьки пускают, кислород, да, такие маленькие фонтанчики аквариумные. Это может быть какой-то большой фонтанчик, но это очень сильный активатор цветка персика. Вы должны иметь в виду, что нужно его с, с осторожностью активировать. Иногда можно даже вентилятор ставить в этот сектор. Значит, у нас с вами вообще сама по себе эта активация, активизация, она работает как бы в два направления как она работает для активации того, чтобы на нас больше обращали внимание. Здесь, кстати, мы можем делать либо по большому тайчи, если это вся наша квартира, и мы здесь живем, и в квартире сектор попадает вот не в детскую комнату, а это наша комната, то можно здесь активировать. Но если это попадает, знаете, мы, например, у нас есть своя спальня, а это детская комната или комната там нашего брата, родителей, то смысла нет активировать в чужой комнате, да? мы можем с вами сделать э, по малому тайчи то есть мы можем выбрать именно ту комнату в которой мы живем и найти тот сектор который отвечает за наш э, цветок романтики так вот я сказала что мы с вами можем посмотреть в каком у нас состоянии цветок э, романтики свой если мы живем не одни то мы можем еще сделать такой же ауди, а, а, фэн-шуй ауди, аудит и для например не знаю, например для нашего мужа и мы можем посмотреть вот у него там цветок персика родное дня попадает в лошадь что мы видим в своей квартире лошадь попадает в сектор ванны то есть э, все время принимая душ э, мы активируем этот сектор, то есть э, вашего, например, мужа, проживание в такой квартире будет все время с тем, что его романтика активируется, его все время будет каких-то приключений, и э, все время есть какие-то варианты, которые э, предлагают или которые э, каким-то образом в, попадают в его поле зрения или он в их поле зрения. Что мы можем сделать? Мы, кстати, тоже с вами можем э, много что сделать для того чтобы ну, в целях профилактики стать скажем так чтобы муж не изменял если мы видим что идет сильная активация мы можем в сектор романтики мужа поставить какой-нибудь массивный предмет а, например но ну, в ванной комнате это могут например быть такие большие массивные камни а если а, мы видим что например вот давайте допустим петух его сектор романтики напротив окна и это окно часто открыто и тоже воздухом происходит такая активация этого сектора здесь еще там тоже какая-то раковина возможно что мы можем сделать тогда нам нужно сюда будет какой-то более массивный предмета да? что-то мы такое должны будем поставить большое тяжелое ну я не знаю какой-то камин буфет ну, сундук что-то тяжелое принести в этот сектор и поставить для того чтобы не было лишнего соблазна а, ну в общем есть еще несколько секретов которыми которыми я с вами поделюсь на открытых вебинарах приходите на открытые вебинары которые начнутся совсем скоро По, а, следите за нашими рассылками и за нашими объявлениями в соцсетях и на открытом вебинаре по активизации фэн-шуй я вам расскажу еще дополнительно секреты активизации этого себя